всем привет вы на канале соплей сегодня мы возвращаемся к истокам моей игры к сожалению давно не играл и как видите оборудования у меня практически нету взял только самое основное на что хватило денег поэтому наша задача сегодня на средней сложности поймать хотя бы призрака выйти в максимальный плюс а дальше мы уже будем смотреть итак задание мэри брукс Найти доказательства при помощи МПС. Пугнуть призрака при помощи благовония. Это нужно будет охоту вызывать. И при помощи датчика движения мы не выполним, потому что у меня его нету. Хорошо. А, у меня даже мощного фонарика нет. Ну ладно, это не так страшно, в принципе. Поэтому мы берем сразу вот такой набор. И смотрим настройка чтобы у меня голос был... М -м -м -м. Это что? Воск. Воск. Что воск? войс наверное, да? Почему воск говорит? Активация по голосу. Все, отлично. Надеюсь, у меня в квартире не произойдут никакие шумы, а то у меня один раз было такое, что я ловил призрака, спрятался от него так классно, а моя посудомоечная машина решила, что надо погреметь. Призрак меня нашел. Только фонарик тускло. Было, конечно, обидненько, но Реалистично Шкатулки нету, карт второй нету Сразу смотрим Щиток у нас здесь Открываем Включаем Я еще забываю постоянно, какие кнопки мне Пользоваться Так, у нас либо Кукла Вуду получается Либо Ой, как же темно так Кость мы сфоткаем обязательно. Нам сейчас нужна каждая копейка просто вообще я не знаю. Играл в игру Ghost Watchers. Там такое все маленькое, а здесь такое все большое. Так, ну что, температура, это я сделал? Ну, наверное я. Кто еще? Нет, у нас, похоже, будет этот с пентаграммой. Так, давайте первый этаж обследуем. А точно у меня такая графика? Ну да, у меня 2К стоит нормально. 12 градусов. Ага. 11. 19. Здесь у нас... Сейчас мы термометром все просканируем. 17. Здесь у нас комнате с костью 11 14 я бы не сказал что это высокая температура здесь 19 смотрим гараж идем в подвал в принципе да ты же не входила что дышишь ясно понятно не люблю подвал в целом для ловли призрака но мне кажется может быть все-таки здесь нет Скорее всего Этот фонарик, я вообще ничего не вижу, если честно Я сижу в кромешной тьме и так Включаю а... везде свет Ух, так Где ты? О Ты что уронил, я слышал Три Так, ну что-то здесь его комната получается. Ну что, здесь буянит. Ну нет. Просто решил ко мне в гости сойти. Сейчас куча свет и вырубится щиток. Да. Да. Перегрузка. Ну ладно. О! О! Так, запомним этот момент. Пожалуй, здесь его скину. Этот фонарик, это просто... Блин, еще и дверь трогает. Сейчас бы отпечаточки посмотреть. Ой, как много трогает. Сейчас мы свет включим. Так, ладно, в принципе, нам гараж не нужен. Мы не будем перегружать электричество. Включим только там, где мы будем ходить. Вот, слышали, да? Что там у соседей происходит? Вы мне тут призрака мешаете ловить. Если в этот момент, когда будет охота, соседи решат что-то сделать, будет очень плохо. Так, смотрим тогда вот это и вот это. <как> Хочется, конечно, больше таскать всего, но, к сожалению... Кстати, в VR вроде можно больше таскать. Я не посмотрел, сколько у меня рассудка, кстати. А если я так дверь, ты молодой, ты старый. Ты молодой. Ты молод... молодой. Молодой. Наоборот, старый. Так, одна улика у нас есть. МПшка а -а -а -а -а. работает. Температура у нас не понижается. Но это его комната. На средней сложности он комнату менять Где МПшка? Отпечатков нету. А ты не хочешь мне попикать? Нифига себе. Он на меня подышал, а МП не хочет работать. Ну-ка, включайся давай. Пульт. Ладно, ты за камерами тогда. За камерами. За камерой, блокнотом, зеленкой. Я не хочу фонарик скидывать. Честно, надо не забыть посмотреть, сколько у меня осталось рассудка. Нифига себе. А... Это не кажется, что слишком. Не кажется, что слишком жестко. А у меня таблетка-то есть? Одна. Пьем. Потому что слишком много мы провели. Что у меня? А. Блин, почему я его не скинул? Все, смотрим быстренько. Призрачный огонек. Кидаем туда книжку. Далее мы бежим за фонариком. За... А, книжки у меня нет. Ну я понял, ладно, кидаем ему эту штуку. В принципе, можно было мне фонарик не брать. Сейчас посмотрим призрачный огонек. Так. Ой-ой-ой. Где она пишет? Сколько? Три. Так, подождите. Нужно как-то поставить... Как ставить это все? А вот. И в ту сторону. О, я видел. Видели, да? Я и видел. Так, и, то, и так у нас-то получается лазерный проектор. Но он кидает вещи хорошо. Но нету этого. Все, у меня... А. Нету призрачного огонька Блин, похоже на фантом А я не знаю, как фантом себя ведет Ну, надеюсь, он даст третью улику Сейчас мы блокнотики кинем И попробуем найти его отпечатки пальцев Подождите, а кто там еще может быть? Мираж Мираж, кстати, следы на соли не оставляет Если это так, то это очень плохо Потому что я хотел пофоткать еще денег заработать не зря же два фотика взял. Инвестиции в будущее. Ну, все, пойдемте закинем книжку. Если это книжка, то это кто? Тут и диоген. О, прикольно. А если это минус, то это никто. Отлично. Если это печатки, то это... Ага. Если МП, это этот. Но призрачного огонька у нас... Ну, пока что не было. Поэтому будем сейчас... Ты что, опять свет выключил? Ну не надо, пожалуйста. А что-то было. Вы видите? Там горит красным все. Шалон. Очень темно. Ты трогаешь двери, признавайся. Где Емпашка? Почему она не пищит? Да я им делал. А, вот она. Но уже поздно. Так что мы делаем? А, побежал, побежал. Еще раз попробуем камеры посмотреть. А, призрачный огонек есть. Ну. И кто это у нас? Ой. Пожалуйста, не надо. Это Юкай. А. Эй. Так. Ладно, это нам не уже не надо. Нифига, он там вообще буянет. А Юкай это кто такой? Кто знает, как проверку на Юкая сделать? Знаете, можете написать комментарий. Буду каждого призрака изучать. Что я знаю, какие-то можно проверки делать. Я только знаю одну проверку, что Полтергейс швыряет предметы. Демон убивает тебя просто. Когда заходит шаг за дверь. У банши я знаю, есть обилка. Так, получается, мы можем сделать две фотки. про сутку? 88. Еще хорошо. Фотка кости, фотка пентаграммы. Все. Поэтому мы берем сразу два фотика. Сейчас по пути все фоткаем. И рассыпаем везде там соль. И просто от соли мы фоткаем уже остальное. Так, собираем. Блин, такой фонарик вообще плохой. А я не устану, да, об этом говорить? Ага. что мы тут делаем Уянем? так подожди пока это ничего не трогай здесь Я, наверное пожалуй еще фонарик скину чтобы легче было бежать а нам нужно сфотографировать призрака я не помню я просто не хочу пентаграмму поджигать но он не он не он не появляется мне то есть не дает гост ивентов Сейчас что мы берем? Соль. А фиолетовый фонарик, надеюсь, у меня там остался. Сейчас мы берем две пачки соли. И... А, у меня... Стоп. Одна? Я что, одну купил? Это очень плохо. Ну ладно. Значит, берем защиту. Кстати, можно еще взять свечку? Серьезно, еще одну соль взял? Может, мне денег не хватало? магический круг, наверное, это опасно. Мы нашли останки. А что за фотки? Какие у нас получились? Получились Идеальные 3 балла. Из трех. Надеюсь, у меня отпечаточный фонарь там лежит. Потому что... Ну, вроде в огоне его я не видел сейчас. У -у -у. А про фонарь говорил, да? Шучу. Это просто что с ним, что без него. Так, отлично, фонарик у нас здесь. Ой! Какой ты громкий. Так, думаю, вот это можно убрать и насыпать соли. Как-нибудь вот так. Это скинуть? Ага. Пока вот это сюда закинем. Фотик берем. Взял фотик. А он дверь потрогал, ладно. Гост! Ой, какой гост. Дай нам знак. Дай нам знак. Ага. Блять, киньте. О. Раз. Да господи! А может быть так получится сфоткать? Получилось? Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Это, это что такое? Так не должно было закончиться. Так не должно было закончиться. Почему? Мне что выставлять легкую сложность? У меня же вообще сейчас денег не будет. Что за юкай такой призрак? Расскажите про него. Очень интересно. Он меня убил за секунду. Сколько там у меня было? Сколько он нападает? Интересно. Ладно, спасибо всем за просмотр. Извиняюсь, что была такая короткая катка, но, как видно по бейджику, я стажер. У меня уровень хоть и высокий, но это было очень давно, поэтому всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень рад.